При этом я представляю, как мой бизнес приносит мне огромное материальное благополучие. Еще раз это делаю. Умгамгана потеяна маха, онгамгана потеяна маха. При этом в голове говорю себе, скоро у меня будет огромное количество денег. И пытаюсь засмеяться. И выглядит это не очень весело. Для этого, наверное, чтобы улучшить общее состояние. Я, наверное, положу рядом с собой фрукт. Вот такой красивый. Что-то такое некрасивое в середине. Тем не менее, положим это как э, приношение нашему Вишвадеве или Ганапати. Вот так, возле картиночки Ганапати. Я поставлю этот фрукт, рядом положу вот такую агаву и вот такой фрукт тамла А также орешки и банан перед символом.